Привет всем, недавно Sony анонсировала новую камеру с дюймовой матрицей Sony ZV-1, по моему мнению, эта камера это новое обновление RX100 Mark V, там уже есть, как и на RX100 Mark V, стоит Светосильная оптика 1.8-2.8 1.8 на широком угле 28 сантиметров э, и 2.8 на узком угле 70 см, миллиметров точнее э, э, она RX100 Mark 7 вот, на которую я сейчас снимаю оптика только 2.8 ZV-1 э, против э, RX100 Mark 7 это будет более светосильная оптика более открытая диафрагма и, возможно, будет снимать в более темных условиях при том же освещении сенсора. А задник тоже будет вымыт больше на ZV-1, чем на RX100 Mark 7. Вот 70 миллиметров фокусное расстояние на RX100 Mark 7. Вот что самый максимум, что может показать, приблизить вам ZV-1. И я теперь приближаю на 200 мм. Вот, вот этой разницы уже, уже вы не увидите на ZV-1. Только на Rx100 Mark 7 и Rx100 Mark 6. Вот будет такая, такое приближение. И теперь поставлю на изначальное 28 мм. Вот но, как я говорю, диафрагма тоже будет, соответственно, в начале, вот при 28 мм, на ZV1 будет 1,8, а на RX100 Mark 7 уже будет 2,8. Так что есть какая-то разница, но, но смотря, что кому надо на RX100. Марк 7 я могу смотреть вот по, по глазочку очень солнечную погоду, очень хорошо видно, а уже на экранчике откидном уже практически все затемняется и очень-очень слабо видно, так что иногда этот глазочек помогает, иногда он совсем не нужен. Вот диафрагма 2.8 у меня, картинка будет меньше размыта на Rx100 Mark 7, на ZV-1 картинка будет размыта намного больше. Вот камера стоит у меня в руке на вытянутую руку и без никаких, без никаких удлинений держу только вот на руке. Вот сколько вмещается головы, примерно на 28 миллиметрах. То же самое будет и на ZV-1. Фокус тот же самый. Там только будет, по-моему, меньше фазовых точек. Здесь у меня 357, а там будет только 300, по-моему, 17. Так вот, но, но фокус должен быть очень бешеным. Вот я зашел в темное такое проход под деревьями и вот камера перенастроилась от солнца очень очень даже хорошо экспонирует и вот так вот примерно на в руку вот с такой вот стабилизацией все также вы получите на zv1 такой же сенсор все такое же просто удобнее будет есть мехозащита на встроенные микрофоны, вот чем очень удобно, не будет вспышки, не будет видоискателя глазка этого, и экранчик будет смотреть в сторону, не, не на не на верху линзы, а будет примерно, вот сейчас я смотрю примерно вот в это место где где будет стоять экранчик на zv1 а теперь уже смотрю на свой экранчик который наверху в сторону где должен стоять экранчик zv1 и теперь и теперь вот э, на, э, наверху у меня экранчик я думаю удобнее когда наверху линзы более менее естественный взгляд получается и вот теперь опять вот смотрю вот на экранчик э, стороне, как будто у меня была в руке ZV-1, примерно так. Мне руки тоже чешется взять из-за только из-за этого цветосильного объектива 1.8, намного лучше, более размытая картинка, более в темных условиях можно подснимать все и и более более как бы все все выглядит неплохо сегодня 1 июня zv1 у нас появится где-то в середине июня это месяце она будет стоить 699 фунтов и к ней можно будет докупить такую по Wi-Fi управляемую ручку, треногу, там старт записи, зум, еще там э, фотография за э, пол цены она стоит у нас 170 фунтов эта ручка, а э, с этой камерой ZV-1 можно ее взять за 69 фунтов или за 79 за 79 фунтов, да и вот получается. 690, 699 плюс 79 получается полностью сет так что еще думаю как говорил руки чеш, чешутся но деньги нужны для других нужд так что пока не знаю как будет но вот как то так из-за говорю из-за этого объектива 1.8 очень очень чешутся руки мы будем посмотреть, как говорится, дальше, как все, как карта ляжет. Максимум, что может взять вы, это 70 миллиметров и я сейчас приближаю вот, 200 миллиметров и та же картинка на широком угле на 28 сейчас остановиться вот 28 миллиметров еще забыл сказать что э, цена на rx100 mark 7 у нас 1199 фунтов а на камеру zv1 цена 699 фунтов так, почти почти не чуть не, не два раза дешевле zv1 конечно многим она будет намного приятнее по цене по бакешке и и будет закрывать глаза что нет видоискателя говорю, на солнце он даже очень нужен ну а в темноте уже уже все все прекрасно видно в тени без проблем но на ярком солнце без видоискателя направить камеру правильно очень очень тяжело вот такие мысли сегодня у меня так что всем спасибо за внимание и до следующих встреч может даже на новой камере начал пока